Друзья, всем привет! Мы в прямом радиоэфире голосового чата, который проходит на телеграм-канале «Криптоанархисты». С вами я, ведущий эфира Андрей Мельников. Напоминаю, что мы проводим эфиры каждый день в 16 часов по московскому времени. И тему эфира мы анонсируем заранее. Вы же, в свою очередь, для себя можете принять решение, будете вы на эфире или нет. Нравится вам эта тема или нет. Мы проговариваем тему, далее мы переходим к ее обсуждению, задаем вопросы, подчеркиваю, по теме. И далее мы переходим к ответам на вопросы, которые были анонсированы в анонсе. Вопросы не по теме прошу направлять на специально выделенный аккаунт Telegram, который называется «Вопросы по призм». И в ближайшее время ваши вопросы появятся в анонсе на следующие эфиры. Итак, люди подключаются, уже 47 человек. Тема сегодняшнего эфира – это нода. И преимущество тех людей, у которых есть нода, перед теми людьми, у которых нет ноды. Нода. Нода – это очень важный элемент в криптовалютах. Я бы даже сказал, что это самый важный элемент, потому что все криптовалюты работают на нодах. Нода в переводе с английского – узел, то есть сетевой узел. Можно сказать, что криптовалюты, в том числе криптовалюта призм, работают посредством так называемых сетевых узлов, нод. Нода представляет из себя специальное программное обеспечение, которое люди скачивают на свои домашние компьютеры и становятся администраторами сети. Что такое быть администратором сети? Администратором сети вы можете считать себя, когда у вас установлена нода и ваша нода в рабочем состоянии. То есть ваша нода выполняет работу по составлению транзакций в блоки, а блоки в блокчейн. И маленькая предыстория: не предыстория, а маленькое ответвление, я расскажу маленькую историю из жизни. В общем, полтора года назад я переехал из города в деревню. И как только я переехал, буквально там в течение недели, я поехал в магазин и увидел маленького щенка который был под дождем грязный я взял его домой приехал отмыл накормил и пришло время дать ему имя я назвал этого щенка нода и вот я уже полтора года и сейчас она слушает вместе с нами наш прямой эфир рядом прямой эфир по теме нода как иронично Итак. Нода. Я не стал выделять преимущества по значимости. Я скажу лишь только одно. Что чем больше нод администрирует сеть, тем эта сеть децентрализованнее, тем эта сеть мощнее и неубиваемой. И, что немаловажно, эта сеть привлекательный для тех людей, которые хотят примкнуть к децентрализованной сети. То есть количество нод в сети очень важно. И в криптовалюте призм все сделано таким образом, что установить себе ноду у вас есть несколько, как я их назвал, мотиваций. То есть преимущества у вас появляются определенные перед теми людьми, которые ноды себе не устанавливают. Повторяю, что я не стал их выделять по значимости, просто по порядку буду их перечислять и заострять на, внимание на них. Итак, первое из таких преимуществ – независимость. Независимость, я имею в виду, это то, что когда у вас скачана нода, вы совершаете транзакции в сети, как и обращаетесь к этой сети напрямую без посредников вообще. То есть вы не зависите ни от чего. Нельзя ее заблокировать или как-то там притормозить вашу работу. Вот. Вы не зависите даже от такого ресурса, как официальный кошелек, или как мы его называем еще кошелек от разработчиков. То есть все транзакции, которые проходят в сети, они проходят через ноды. второе это голосование голосование если у вас нода то вы можете принимать участие в голосовании и это голосование будет тогда когда будет добыта из генезиса последняя шестимиллиардная монета то есть когда последняя монета выйдет в сеть в этот момент все монеты окажутся на руках у пользователей, и парамайнинг остановится. И в этот же момент у всех людей, у которых скачаны ноды, в ноде появится сообщение. Что будет проходить голосование? Это будет честное, открытое, справедливое голосование нодами. И в этом голосовании будет рассматриваться один вопрос. Звучит он так. Примерно. Нужны ли еще монеты в сети? И люди будут голосовать, да или нет. И кто-то будет голосовать за то, чтобы монеты запустились еще, кто-то будет голосовать, что нет, достаточно 6 миллиардов. В любом случае победит большинство. И это голосование невозможно подделать, исправить, подправить. Оно честное, справедливое и независимое. Если люди, владельцы нот, решат, что монеты еще нужны, то на голосование будет второй вопрос. Сколько еще нужно монет? И будет несколько вариантов. И опять путем голосования выберется какой-то вариант. И в этот момент... В Генезисе появятся еще дополнительные монеты и будут распределяться в следующую секунду на кошельки пользователей. Если проголосуют, что нет, монет достаточно, то через определенное количество блоков голосование повторится. И голосовать могут только те люди, у которых ноды у которых нод нет они просто будут ну, переживать или хотеть того или иного варианта но голосование они не смогут принимать участие третье это комиссии вот тут уже идет материальная мотивация так скажем материальная мотивация установить себе ноду когда в сети Призм происходят транзакции, то есть когда люди делают друг другу переводы, люди знают заранее о том, что есть комиссия. Комиссия в Призм заранее всем известна и она фиксированная. Также есть порог минимальный и максимальный. Минимальная комиссия 0,05 монет, то есть если в переводе, так скажем, аналогию провести с рублями, 5 копеек. 5 копеек – это минимальная комиссия. Даже если вы отправляете одну копейку другому человеку, с вас снимется минимальная комиссия в размере 5 копеек. Комиссия 0,5%, но не больше 10 монет. То есть 10 монет – это потолок. Больше 10 монет комиссия не снимается. Максимальная комиссия – 10 монет. То есть, если вы кому-то отправляете одну тысячу монет, то с вас снимается комиссия в размере 5 монет. Если вы отправляете 2000 монет, то с вас снимается комиссия 10 монет. Если 3000 монет, то с вас снимается комиссия 10 монет. Если 100 миллион или 10 миллионов монет вы хотите кому-то отправить, то с вас снимется комиссия в размере 10 монет, потому что 10 монет – это максимальная комиссия. И... Вот эту комиссию получают владельцы нод. То есть ноды между собой конкурируют, собирают транзакции в блоке, а блоки ставятся в блокчейн. И комиссии получает та нода, которая составит эти транзакции в блок, блок будет принят другими нодами и поставится в блокчейн. И все транзакции, которые находятся в этом блоке, заплатят, так скажем, комиссию, это все происходит автоматически, той ноги, которая поставила этот блок в блокчейн. Еще одно преимущество – это скорость генерации монет. И вот здесь бы я хотел заострить на этом внимание и особенно новых слушателей внимательно послушать, что тут имеется в виду. Скорость генерации монет это, – это когда у вас на кошельке есть определенное количество монет, то с генезиса путем парамайнинга вы получаете себе монеты, генерируете новые монеты. И у вас есть определенная скорость. И эта скорость зависит от трех факторов. И самый главный, третий фактор – это паратакс. Паратакс – это, это искусственно запрограммированное усложнение добычи новых монет. Тут лучше сказать на примере. Например, у вас есть 10 тысяч монет. И я прошу не эксцентрировать свое внимание на точности, потому что пример – это просто ради примера. Допустим, у вас есть 10 тысяч монет, и в первые сутки – Ваш кошелек генерирует вам 100 монет. Включается коэффициент паратакс. И он измеряется в процентах. То есть, если паратакс 0%, то вы, ваш кошелек 10 тысячный в первые сутки генерирует 100 монет. Паратакс постоянно возрастает, и когда-то он становится одним процентом. И это значит, что ваш кошелек с тем же самым балансом 10 тысяч монет генерирует уже не 100 монет, а 100 монет минус 1%, потому что паратакс 1%. Когда паратакс 20%, ваш кошелек 10 тысячный генерирует не 100 монет, а 100 минус 20, то есть 80 монет. Когда 50... 150 на сегодняшний день паратакс составляет 94 процента и это значит что ваш кошелек который добывал раньше при паратаксе 0 100 монет сейчас добывает всего лишь 6 паратакс дойдет до своего максимального значения 98 процентов и остановится и ваш кошелек в этот момент с 10 тысячами будет добывать не 100 монет, а всего лишь 2. Но важным моментом является то, что паратакс общий сейчас 94%, процента, но для каждого конкретного кошелька он индивидуальный. И он постоянно стремится к нулю. Что я здесь имею в виду? Допустим, не допустимо так. Есть сейчас паратакс 94%. Это значит, что ваш кошелек с 10 тысячами монет будет добывать 6 монет. Но завтра ваш кошелек будет добывать уже 7 монет. И паратакс у вас будет не 94, а 93%. Я говорю сейчас условное завтра. То есть послезавтра... 8 монет и паратакс еще снизится на 1%. И он стремится к нулю, и его стремление может прервать только два фактора. Первый это входящая транзакция, а второй это исходящая транзакция. То есть наоборот. Первый исходящая, а второй входящая. Потому что на исходящую транзакцию вы влияете сами. То есть, чем дольше вы не делаете транзакцию с вашего кошелька, тем с каждым днем с каждой секундой ваш паратакс стремится к нулю он уменьшается соответственно вы генерируете этим кошельком больше монет а вот второй входящую транзакцию вы регулировать не можете потому что любой человек который вам отправит транзакцию так скажем, собьет вам паратакс, он откатится до своих максимальных значений и в следующую секунду будет стремиться также к нулю, но уже с самого начала. И вот наличие ноды, а точнее наличие рабочей ноды, та, которая составляет блоки в блокчейн сделала хотя бы один раз это, то есть хотя бы один блок нода поставила, она защищает вас от входящих транзакций, то есть входящие транзакции вам не страшны, и вы регулируете процесс уменьшения паратакса самостоятельно, не делав исходящие транзакции, то есть вы защищаетесь от нежелательных входящих транзакций, и это огромный плюс, и это возможно сделать только при рабочей ноге. При соблюдении еще одного небольшого условия, что у вас на балансе вашего кошелька будет от 1 тысячи монет до 110 тысяч монет. Если у вас больше, вы можете разделить на несколько кошельков, подключить их к ноде и на всех кошельках этих форжить. То есть ловить блоки и ставить их в блокчейн. Ну и пятое, это 97-98%. То есть, смотрите, максимальный паратакс для тех людей, у кого нет ноды, 98%. Максимальный паратакс для тех, у кого есть нода, которая находится в работе, 97%. Фу! 1% разница небольшая. Но на самом деле это огромная разница. И эта огромная разница измеряется ровно... 50 то есть берем тот самый наш условный 10 тысячный кошелек у ивана нету ноды и у него максимальный паратакс 98 процентов он генерирует две монеты а у сергея есть рабочая нода и у него паратакс 97 процентов он генерирует три монет на 50 процентов больше как 20 и 30 как 200 и 300 200 тысяч и 300 тысяч. Вот такая большая разница. Закончив свою тему, я могу вам сказать, что вы в любой момент можете скачать себе ноду на ваш домашний компьютер. И желательно, чтобы это был отдельно выделенный компьютер для ноды, чтобы вы не лазили по всяким сайтам на компьютере, где у вас находится рабочая нода. Во избежание того, чтобы на ваш компьютер не попало никакое вредоносное программное обеспечение или вирусы. Также сейчас есть специальные одноплатные компьютеры, которые вот недавно у нас ребята начали заниматься этим, ну, условно недавно. Специальные одноплатные компьютеры, которые заказываются в экспресса, уже есть чаты форжеров по этим компьютерам, которые специализированные, я имею в виду, вы устанавливаете на них ноду, это небольшая маленькая коробочка, без экрана, без ничего, вы самостоятельно устанавливаете на него ноду, и ваш компьютер не гудит, не жужжит, занимается работой по администрированию сети. И совсем недавно появились... Еще одни компьютера, которые называются криптотерминалы, которые представляют из себя такой мини-мини ноутбук, который уже с встроенной нодой, который достаточно только активировать путем подключения его к Wi-Fi сети, к электропитанию, и там уже установленная нода, он начинает работать. Вся работа по установке ноды отпадает, потому что уже все установлено. То есть там все работает на одной кнопке. Он дороже, но тем не менее этот компьютер более, так сказать, совершенен. Ну и закончить я хотел тем, что... Я предполагаю, что при достижении паратакса 98%, то есть когда мы добудем ровно 3 миллиарда монет, нас ждет огромное количество наплыва новых нот, потому что этими мотивациями сложно будет пренебрегать. Этими мотивациями будут пользоваться многие. Я предполагаю, что в скором времени мы увидим, как в сети PRISM появится очень много новых нот. На этом у меня все. Спасибо. Прошу что-то дополнить и задавать вопросы по теме. Большое спасибо. Вау. Так. Также хочу сделать маленькое объявление. Ребята, давайте сегодня, из сегодняшнего дня делать так. Давайте дадим предпочтение тем людям задавать вопросы, которые еще не задавали у нас вопросы. Я сейчас видел Шингис, по-моему, я извиняюсь, если неправильно назвал. Тянули руку, поднимите еще раз, пожалуйста, я активирую вам микрофон. Живой собственник имени Дмитрий, подождите, мы вас видим. Ребята, у кого есть вопросы? Итак, Павел. Павел, представитесь. Павел, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, меня зовут Павел, я живу в городе Гачино. У меня есть такой вопрос, вот я сейчас услышал, Андрей, вот такая ситуация. Я понял, что вы говорите про малинки, да, которые вот работают да, с компьютерами. А крипто, вот эта система, которая встроенная, сколько будет стоить, если полностью готова уже система просто ввести туда определенное количество монет, чтобы они начали пользоваться Спасибо. Спасибо большое. Я на скидку вам не могу сказать, но вы, пожалуйста, напишите мне в личку, я вам дам ссылку на сайт, на котором публикуется эта информация. Спасибо. Хорошо, хорошо, Андрей, спасибо. Uh -huh. Спасибо большое. Так, так. Теперь, тата, тата, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Тата с красивой аватаркой. Говорите, мы вас слушаем. А! Здравия всем! Не нажала кнопку. Здравия всем! У меня вот вопрос по боту. Что-то там вафелька не выскакивает. Вот раньше она была, вот сутки назад она попала. И вот пока не вступила в группу призм аэродроп.ру Российской Федерации, не начислились монеты. Как Таточка, вот с этим быть? Таточка, извините, пожалуйста, но это сейчас не тема нашего эфира. Мы сейчас слушаем вопросы по теме. У вас есть что-нибудь по теме? Но так. спросить какой-нибудь вопрос. А меня слышно? Да, да, вас хорошо слышно. Я вообще никого не слышу. Очень жаль, Тата, что, -то что вы никого не слышите. Видимо. видимо, да. Так, еще вопросы. Алексей, подождите владислав волконский пожалуйста подождите манипани подождите же вы собственник дмитрия подождите ребята которые не задавали еще вопросы в прямом эфире мы ждем ваших вопросов и предпочтения даем вам пожалуйста тяните руку я активирую вам микрофон не стесняйтесь не держите андрей, в себя, андрей, -то всем здравствуйте в эфире андрей можно вопрос вам задать Юрий, здравствуйте. Андрей, а как здравствуйте. вы думаете если я как пользователь обычный, вот, впервые вас услышал и хочу установить себе это программное обеспечение, на что я должен обратить внимание для того, чтобы не попасться, не потерять свои деньги. Это так просто или может быть мне какие-то рекомендации выдадите по безопасности использования ноды, вообще установки и так далее. Это очень важный момент. Скажите, что Отличный вопрос, Юрий. Обращаюсь сейчас ко всем, что скачать себе программное обеспечение. Так, кто у нас, Юрий? Не могу вам выключить микрофон. Франит, шумит. Кто хочет скачать себе ноду, вы должны скачивать ее с, с сайта GitHub, который называется GitHub. И инструкция по... Установки ноды находится на официальном сайте разработчиков криптовалюты Prism, который называется Prism Space, ссылку на который мы анонсируем в каждом теперь нашем анонсе. То есть вы, важно вас предупредить о том, что если вы захотите скачать себе ноду, то вы не должны принимать помощи от никаких там незнакомых, да даже знакомых ваших людей. То есть вам нужно сделать это самостоятельно. Вот э, нельзя тут никому доверять потому что вы рискуете потерять все свои монеты пусть не, да, не да. ежемоментно, но в будущем это вполне возможно потенциально произойдет Юрий да, спасибо, я все понял давайте будем кого-то еще приглашать, вот у нас Евгений НСК 54 по-моему ничего не говорим. с Евгений, здравствуйте Здравствуйте, ребята. У меня такой вопрос. Вот сейчас Паратакс 94%, да, у нас скачок 2-1%. То есть вот сколько еще скачков Паратакса ожидается до 98-2 или 3? С вот такой вопрос. До 98 получается что 3. Ну, то есть это третий, он будет как бы такой последний. Включительно, скажем так. Вот. И, ну и, соответственно, вы уже должны были заметить, что с каждым увеличением, приближением к 99%, это как раз вот это вот экстрема, а, этот период все больше, больше и больше становится. То есть я имею переход на следующий параметр. Вот так. Поэтому во времени, если вы зададите вопрос, сколько это займет, сложно спрогнозировать, все зависит от, и только от поведения пользователей, больше нет чего. То есть ну, каждый времени... угу. говорите говорите евгений да, да. Ну, во времени я предполагаю это еще займет ну, около года или чуть меньше ну примерно да может быть Тут нельзя сказать когда это однозначно произойдет но примерно в этих пределах наверное, может быть меньше еще бы хотел добавить что нет смысла ждать максимального пара такса, чтобы потом установить себе ноду, что чем быстрее вы это сделаете, тем большими преимуществами это ну ноды на самом деле на мы никуда не торопимся, я тоже хочу это добавить, что призм это проект не там на год, не на два, не на три, не на пять, не на десять, То есть продолжение миссии развития этой идеи, и оно расписано и подготовлено там на десятилетие и в принципе, мы уже понимаем, как это все встроится в какой-то вот новый цифровой мир. Поэтому торопиться никуда не надо. Все успеют установить ноду и воспользоваться криптовалютой. Я думаю, что как минимум 10 миллионов человек это будет к концу миссии, это числа, я рассчитываю. Юрий, я имел в виду, да, все правильно. Вы говорите, я имел в виду то, что можно уже... Пользоваться, Я имею в виду, а, пользоваться можно было уже да, давным-давно да. да, да, да, я это, это имел в это, это, это важно. Так, Юрий, ваш тезка, Юра, 86, хочет задать Давайте. вопрос и раньше никогда не задавал. Юрий, говорите, пожалуйста. Бабки привет. не проблема, бабки не вопрос. Юра, да, говорите. да, да, да. Здравствуйте, Юра. Да, здравствуйте, всем привет. Вопрос в следующем. Вот, эмиссия 6 миллиардов, mm -hmm. да? Так. ходила входила как-то информация, то что после 6 лярдов у тех, у кого на балансе в ноде, по-моему, появится голосование. А да? Вот об этом у говорили в самом господицы... в том, в том начале, Андрей. Да, бу думаю, да. Будет ли еще 6 лярдов? Или же это все-таки? Это ну, может быть бесконечное количество монет. Все зависит от того, как будут пользователи решать, нужна дополнительная эмиссия. Дополнительная эмиссия, она не в количестве монет определяется, а в проценте к уже имеющейся. То есть принцип голосования будет увеличение не на количество единиц, а на процент. ну То есть, например, 10%, 15% или 20% процентов дополнительной эмиссии нужно. Потому что ну, я вам, сказать, экономически смысл следующий. В начале, когда призм стартовал, там 90% хейтеров бегало, э -э, 6 миллиардов монет, да еще по 2, монет, ну, по 2 нуля после запятой ограничения. Это очень мало, но это реально очень мало. Но как бы, этот механизм позволяет э, производить доп. эмиссию, но только не централизованную доп. эмиссию, как это устроено в монетарно-денежной системе экономической, а по результатам открытого голосования в блокчейне пользователями этой системы. И, соответственно, они могут каждый раз, когда были, вот уже, опять, 10, плюс 10%, плюс 6, там, ой, 60 миллионов там, монет добавилось, к примеру. А, пользу, опять все остановилось, опять через какое-то количество блоков появилось голосование, решили, нужна решили, нажимаем дополнительно, или не нужна. Ну, для тех нужд, для которых они используют призм. А призм ну, как бы, это альтернатива. Железных денег, потому что, ну вот этих вот монеты, потому что весь вот этот обман монетарной бумажной системы, которая вот фиатная называется, он вот начался с того, что золотые монеты стали менять на банковские расписки и записи в учетную книгу банкира, который хранит там эти золотые монеты, а вам дают просто расписку. Вначале никто их не брал, потом это все... Замыли мозг, и что деньги перешли в цифровой формат. И вот как раз этот цифровой формат позволяет вернуть вот эту ценность золотой монетки. В этом смысл, потому что ну, здесь невозможно подделать, здесь ограничены эмиссии, и, как бы четко и понятно, откуда берутся эти монетки, каким образом они куются, там, добываются и так далее. Вот. Кстати, слово форжинг – это ковка называется. То есть здесь в Proof of Stake даже сам принцип генерации монет, он в большей степени завязан на экономические модели, да. Если в Биткоине назвали майнинг, там какая-то работа шахтерская, ну правда так выглядит, гудящие шахты должны быть, то здесь это экономическая идея, это ковка. Монеты куются, форжинг переводится ковка. То есть, просто говоря, искусство, да. И второй еще вопрос созрел по поводу того примерно... На какое время растянется вот добыча этих шести? Я думаю, вторая половина эмиссии добудется еще, наверное, в течение лет, ну, может быть, 25. Примерно. Юрий, спасибо за ответ. Юрий, спасибо за вопрос. Бабки не проблема, бабки не вопрос. Куем бабки, угу. можно, можно дописать. Да, можно дописать, да. Так, Юрий и все ребята, давайте, пожалуйста, задавать по одному вопросу. Евгений поднимает руку. Евгений, активируем микрофон. Евгений, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Евгений? Я на связи? Алло? Да, да, вас отлично слышно. Говорите ваш вопрос. Да, здравствуйте. Юрий, помните, на вебинаре вы говорили, что вы можете переместить запятую? Объясните, пожалуйста, математически, как это делается. Помните, да, год ну, или два назад да, вебинаре Да, да, да, да, да. Это смотрите, это, смотрите, Спасибо, вот не... в, в, в, в, в экономическом мире, да, есть такое понятие, как деноминация, да? то есть это когда, а, вот была, была, например, у вас купюра 1000 рублей, вам убрали, ну, в ходе деноминации, государство объявляет деноминацию своих денег вследствие высокой инфляции и говорит, что мы убираем, убираем 2 нуля, ну, или 3 нуля, и у вас становится один рубль. Вчера у вас было тысяча рублей, сегодня один рубль. Вчера товар стоил тысячу рублей, сегодня стоит 1 рубль. Это не значит, что там цена упала, ну, просто для удобства расчетов, ну, и для того, чтобы скрыть темпы инфляции, из-за которых это все произошло. Вот. Для этого делается убирание нулей. А так как призм, ну, концептуально срисовано с, экономич... с реальных экономических моделей, ну, является... У нее есть одно отличие, да, то есть у реальных экономических моделей эмиссия централизованно производится, а здесь у ну, какой-то зазеркалий, в этой нереальной э модели, в ней эмиссия происходит всеми пользователями. Так вот, потому что э для того, чтобы... Сейчас одну секунду, я ушел от сути вопроса, отлич отличаясь на эмиссию. Так вот, если добавить, ну, то есть у нас призм, так как это за зеркалье, то мы не убираем 2 нуля, а добавляем 2 нуля. Вот к этой цифре, да. И эти два нуля у нас добавляются слева. То есть получается у нас, э, вот если вот у вас было тысяча монет, тысяча монет то у вас добавится 2 нуля слева, да, и естественно у вас станет как бы ноль целых, одна тысячная, и еще просто хвост монет добавится. То есть, грубо говоря, одна монета деноминируется до одной копейки. То есть это такая техническая есть возможность, математическая. Но эта возможность, она что делает? То есть получается, при достижении 6 миллиардов, если мы это делаем, да, то мы уходим опять в исходное состояние 60 миллионов. То есть, грубо говоря, у вас был там миллион монет, он станет... Тысячи монет, естественно, откатятся все параметры про таксы и так далее и подобное. И, ну и как бы и вся эта добыча вроде как начнется сначала, но уже с другим значением. Сейчас у нас максимальное значение 2 знака после запятой, а станет там 4 ну, либо 6. Вот, ну, 6, например, очень идеально подошло бы. Но это всего лишь как теория и как предложение, которое бы я хотел обсуждать. Там на эти темы можно дискутировать. Можно так. Ну, то есть, удобно это или неудобно. То есть На мой взгляд, это интересное предложение. То есть, это даже не моя идея. Это было предложение такое, которое очень живо мы в компании обсуждали. И ну, оно интересное, я всем его высказал. Поэтому это лишь идея. То есть, э, пока технически призма Извините. на 6 миллиардах остановится и произойдет голосование. А это была моя ну, как бы вот На обсуждение было выдвинуто сообществу идеи. Она вполне такая интересная. Все, ну, понятно, благодарю. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Юрий, за вопрос, Евгений, за ответ, Евгений, спасибо за вопрос. Так, кто у нас еще? АДИЛ, живой собственник имени Дмитрий, пожалуйста, подождите. Юра, 86, вы уже спрашивали. АДИЛ, говорите, пожалуйста. Я заметил, что не сразу люди от э, дают отклик. Это, нет, это возможно там телеграмма. Приветствую может, всех из мочи. У меня вопрос к разработчикам Юрию Майорову. Юрий, вы в одном чате написали, чтобы реальных вот, количество нот, э, сетевых узлов в призме, это узнать нереально невозможно, чтобы это элемент безопасности. Ну, сложно, сложно, а, сложно. Да, сложно. сейчас э, мы собираемся лечиться на мастер нот, который э, предоставляет инвесторам, чтобы сколько количество нот, допустим, да, в сети... Как вы думаете, это реально они могут узнать, чтобы реальное количество нот в находится? Или как могут они брать, допустим, да, чтобы... Сколько нод есть? там Информацию предоставляет информацию. Я вам объясню, я вам сейчас небольшой инсайт. Инсайт о том, как работают суперсервисы в интернете и так далее. То есть да, там действительно э, обращаясь С этими мастернодами там очень долгая история. там На них собрали уже деньги, а уже деньги заплатили. И сейчас они задают, задают вопросы, такие глупые, что становится понятно, что они вообще там особо не разбираются. Вот. все вопросы, которые они задали, мы им дали четкие ответы. Вернее, даже знаете как? Некоторые вопросы, которые были ими сформулированы, да, ну то есть для нас они ну неважные, да, не сообществу признаны, не разработчикам, ну, то есть эти цифры не нужны. Это какие-то цифры, которые они там на своем сервисе показывают. Они связаны там с доходностью, например. Для этого они попросили у нас уравнение парамайнинга, мы им отправили уравнение парамайнинга, они там сейчас будут высчитывать уровни доходности какие-то, я не знаю, как они это собираются делать, ну, в общем, неважно. А вот функции, связанные с получением количества нот и, вернее, IP-адресов этих нот или хотя бы какие-то данные от этих нот, мы для них уже там сделали небольшой запросик, и ему показали этот запросик. Но поймите, этот запросик заключается в чем? Каждая нода, каждая нода, Например, общаясь с другими нодами, составляет себе список такой: список well-known nodes, да, список хорошо известных узлов. Кто-то есть хорошо известные узлы, это те, с кем ты чаще всего соединяешься. И этот список well-known он ну, постоянно у всех пополняется. Некоторые хитрые там, товарищи, которые там любят. Вот смотрите, еще один очень важный момент, я вам скажу. Если вы как пользователь, как пользователь хотите, чтобы сеть призм работала так, как она, ну, то есть сейчас даже, может и работала идеально, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не слушайте ни одного болтуна, который вам что-то там болтует, зайди в какие-нибудь... Файлы, измени там то-то, допиши все-то. То есть это, знаете, есть люди, которые вот они добра-добра не ищут, они любят там что-то там ковыряться, наковыривать там и так далее. Те параметры, которые даны, вот скажем так, из коробки в ноде призма, они как раз заточены на строительство децентрализованной одноранговой сети. А когда эти параметры там начинают кто-то править, то сеть, ну, то есть ноды вот с правленными параметрами начинают там как-то в этой сети вести себя, ну, неадекватно, скажем так. И это, ну, то есть не полезно, это плохо. И я вам могу сказать, что некоторые люди делают это намеренно для того, чтобы вред сети наносить. Но наша, как бы, долгая работа с пользователями на тему того, что устанавливаете ноды и там ничего, никаких конфигураций в них не меняете, ну, она уже привела к тому, что сеть, да, действительно работает устойчиво. Так вот, о чем у нас был еще вопрос? Я уже немножко ушел от темы. Я уже не активировал, короче, закрыл микрофон. А, да, вот за микрофон. Ну, ладно, давайте следующий Чтобы вопрос. Чтобы не было фона. Юрий, да, суть вопроса, давайте. Суть вопрос: никому не, не давайте возможности лазить в вашу ноду и сами старайтесь там по рекомендациям других людей не лазить это вы только хуже делаете самим себе. Потому что призм ⁇ это такая еще система, тоже вы все должны понимать, боже пользователи, что э, обмануть или навредить призм можно только самому себе. Ну, есть некоторые там особо одаренные личности, которые хотят навредить всем, ну, там, по причине того, что жизнь у них такова. Но... Сама система она построена так, что ну, попытаться в ней что-то сделать, выкружить ну, не получится. Она это против хайп-системы, в которой что-то выкруживается. Здесь все в равных условиях. Очень хочется Алексею Романову дать микрофон. Я знаю, что Алексей форжит и очень хорошо Давайте Алексею. Алексей. Здравствуйте, Алексей. А, здравствуйте. О, у меня вопрос такой. Голосовать будет владелец ноды, IP-адреса, или все собственники кошельков, которые Шельков. подключены? Собственники, собственники кошельков. Кошельков. И тогда Конечно, еще нет. вопрос о максимальное количество кошельков, которые можно подключить к одной ноде. Ну, это же зависит от того, <кười> смотрите, <кười> нода, она делает одну работу для всех кошельков, которые на ней подключены. То есть, соответственно, все зависит от того, какие там балансы у этих кошельков. Может быть так, что, ну и, соответственно, мощность этого компьютера зависит. Но 100 штук, ну это минимально, грубо говоря, если мы возьмем минимальные требования железа, на которые вы установили ноду, в которой вы ничего там в конфигураторах не меняли, там ничего не лазили в ней, вот вы из коробки ее установили на Linux, вот 100 кошельков она будет работать с минимальными требованиями, Требованиями это процессор два ядра, 8 гигов оперативки и жесткий диск SSD от 100 гигов. 100 кошельков, вот такая машина будет обрабатывать легко. Малинки даже, мне кажется, обрабатывать было 100 кошельков, но там, ну как бы, я просто не знаю, как там они все это делают. Сложная система. Юрий, большое спасибо. Алексей Романов, большое спасибо за вопрос. Переходим к вопросам, которые нам, то есть в анонсе мы которые опубликовали, которые mm -hmm. нам отправляли пользователи. Юрий, первый вопрос. Планируется ли сделать Discovery Prism для, нов... для ноды на Linux, как на Windows? Нет, не планируется, потому что вижу смысл. Проще какой-нибудь другой может быть для Linux сервис придумать. Discovery Prism не всем понравился. Все не Нужно иметь очень много кошельков в структуре для того, чтобы у тебя Discovery Prism был для тебя красив, а и кто... понятен. Угу. Да. Не, не такой важный сервис. Ясно, Юрий. Спасибо. Второй вопрос. Планируется ли сделать приложение для Android такое же, как на iOS? Ну, видимо, имеется... А, ну, смотрите да, я, я объясню. Этот... Смотрите, Интерфейс приложения приложение это просто ну какие-то там дополнительные функции. Мы, как разработчики, предоставляем только функцию... Вот безопасного веб-кошелька. Вот, например, приложение, которое написал Дмитрий, вот у нас здесь он сейчас присутствует, оно ведь никаких действий с приватным ключом не совершает. То есть, когда вам нужно совершить транзакцию, вы уже в Safari, у вас открывается страница Safari, вы в Safari совершаете подпись транзакции, но никак не в этом приложении. Это приложение, в большей степени информационное. Поэтому, ну, как бы, если вам нужны дизайнерские какие-то фишки, штуки, да, да, купите купить iPhone и все у вас будет хорошо, и дизайнерские фишки, и штуки. А андроидщикам, я почему бы совету, смотрите, Android это такая, ну скажем так, такая помоечка, свалочка, да, то есть опубликовать в Play Market можно там всякие непонятные приложения, которые на лету там еще можно что-нибудь в них подделать. Вот, и туда легче опубликовать приложение. И там больше мошенников, и там больше всяких мошеннических там, схем с этими приложениями, каких-то всяких левых кошельков кривых, которые никто не проверяет, вообще кому они принадлежат, и как они работают. Если Apple как-то еще за этим следит, то здесь ну, этого нет. Вот, и поэтому ну, ходите вот этих финтиклюшек красоты пользуйтесь безопасным устройством. Android это не безопасное устройство. 15 минут до конца эфира. Я напоминаю, напоминаю, что Юрия Майорова в субботу и воскресенье не будет. И, ребята, вопросы, на чьи сегодня не успеем ответить, отправляйте на специально выделенный аккаунт, который называется «Вопросы по призм». Юрий, третий вопрос. Можно ли разместить на гитхабе подробную инструкцию в скобочках для чайников по установке ноды «Призм» на Linux? Дабы не чайники, нарваться на чайники, да. Спасибо. Дабы Я не понял. нарваться на чайники, да. Я понял. Вопрос. Угу. А, чайники Linux не пользуются. Если вы чайник, пользуйтесь Windows. И все, у вас никаких проблем не будет. Нажатием там, ну или Mac OS, Тоже нажатием двух кнопок вы установите себе. Вот. Если вы как бы пользуетесь Linux, то тогда вам нельзя называть себя чайником. Вы уже там, на уровне профессионала. Действовать. Поэтому вопрос как бы, некорректный. То есть на гитхабе не будем такую инструкцию? Нет, конечно, там не нужно. Ну, это безумие делать инструкции. Там есть пользователь, который является чайником, еще раз повторю, пользуется Windows. Пользователь, uh -huh. который не является чайником, он пользуется Linux, ему инструкции не нужны. Все ясно. Linux это open-source source. Open система, которая ну, построена вокруг людей, которые себя чайниками не считают. Это открытый код, из него можно там много чего сделать. Ну и чайников там нет в теме Linux. То есть не надо лезть ну, как бы, со своим самоваром в чужой монастырь, скажем так. Чайников в Linux нет. Хотя они туда зачем-то идут. Ясно, Юрий. Четвертый вопрос разработчику Призм. Считается ли безопасным создавать приватную фразу на веб-версии Wallet Prism Space полностью из своих придуманных слов и цифр для использования в будущем такого ключа как на веб-версии, так и в ноде? Или созданные таким образом приватные ключи, возможно, использовать только там, где они были созданы. Не совсем понял вторую часть вопроса, Юрий. Ключ, можно созданный, ключ созданный из латинских букв больших, маленьких и пробелов будет работать всегда и везде. Создать вы его можете написать, напечатать любые слова, буквы, все, что вам нравится. Не надо специальных знаков использовать, просто побольше английских букв больших, маленьких, разных. Ну, можно, имеется... Естественно, можно. Да, можно создать, угу, угу, угу. Можно ясно, создать ключ без всяких там, ограничений, такой же какой, какой вы захотите. Там миллион ключей уже создано, там таких Вася, Петя, Коля. Попробуйте, позаходите, типа, есть кошельки там МММ или там 35 единиц. Там, я этими кошельками кто-то пользовался, но ну, просто смешно. Пятый вопрос, Юрий. Почему в Tool, Prism, Space информация об аккаунтах то есть в скобочках кошельках, не совпадает с информацией Prism Core? Это у кого это так не совпадает? Наверное, у какого-то мега-крипто-дрочера мега какого-нибудь очередного. Юрий, я публикую вопросы без фамилии и имен, и в этом наша фишка. Хорошо. И тогда я вам скажу, что почему не совпадает, почему именно крипто-дрочером я назвал этого человека. А, смотрите, какая ситуация. тул, панель, она должна показывать нам срез данных уже более-менее объективно. И тот баланс, который там отображается, это тот баланс, к которому привязан холд статус. А холд статус привязан к форжащему э, балансу. Если вы откроете white paper, вы увидите, что э, разные типы балансов существуют. То есть, если это обычный вот, там, баланс эффективный, то он, то есть, грубо говоря, вам прислали монету, вы можете через минуту эту монету отправить. Это вот обычный баланс. А вот если эта монета у вас полежит 1440 блоков в сутки, она станет форжащим балансом. Вот, и, соответственно, если вы за это время, например, положили, у вас была одна монета, вы положили вторую монету, через 15 минут положили третью и через 20 три часа положили четвертую то в балансе четвертая монета у вас там только через 1440 подтверждений отобразится поэтому если вы просто положите монеты уважаемые пользователи на кошелек и они там у вас полежат то у вас будет одинаковый баланс везде я понял юрий ну, я надеюсь субтитры. всем понятно там показывается форжащий баланс Форжащий баланс зависит от того, вот, промежали монеты сутки или сутки не промежали. Юрий, да. благодарю вас за ответ. Теперь шестой вопрос, он предпоследний, у нас остается 10-11 <связывающий> минут. Будет ли призм коллаборировать с другими компаниями? Вот такой вопрос. Призм – это децентрализованная криптовалюта которую э, может использовать каждый. Мы видим, что ее используют как угодно. api призма открыто. Коллаборирование ну, в качестве чего? Платежной системы? Да, конечно, может каждый ее подключить, ее подключают и используют. Вот. Что такое коллаборировать? Кричать в форточку э, мы объединились там с этими или с теми. ну ну как бы, ну, Биржи какие-то листицы, Это тоже можно назвать коллаборированием. Сложный вопрос. Uh -huh. Ну да, не, не, не развернутый вопрос. Так, седьмой вопрос заключительный, Юрий. Что такое публичность ноды? Сколько должно быть примерно актуальных пиров? И от чего это зависит? Актуальный пир, это, смотрите, если ваш сетевой узел, ваша нода, имеет статический IP-адрес, ну, она просто, вот, вы пошли к провайдеру, сказали, дорогой провайдер, продайте мне статический IP-адрес. Провайдер говорит, он стоит там 100 рублей в месяц. Вы говорите, окей, Платите своему провайдеру 100 рублей в месяц, и у вас статический IP-адрес. То есть вы в интернет выходите из своих домашней там, квартиры э, по одному и тому же адресу. Ну и, соответственно, ваша нода, подключена к Wi-Fi, она будет по этому же адресу выходить в интернет. Соответственно, это станет вот, адресом э, сети вашей ноды. То есть вы его прописываете в конфигурацию, и ваша нода становится пиром сети. Что, -что такое пир? Это публичная нода, к которой можно там, подключиться откуда-то со стороны зайти, введя этот IP-адрес и там совершить какие-то действия на этой ноде удаленно, просто через интернет. С телефона, там, или с планшета, неважно. Вот. Ну и соответственно эти ноды, так как они публичные, они имеют статические адреса и на них по сути как бы держится основная сеть то есть те ноды которые не имеют статического адреса они в первую очередь видят эти ноды но все равно потом они начинают обмениваться в well known и там сами соединяются на школьный язык перевести это такие старшеклассники да ну да которые старшеклассники знают. скажем да да которые уже все знают но, на самом деле тут ничего сложного да старшеклассники пусть так Ясно. Это был заключительный вопрос. У нас осталось 8 минут. Ребята, я напоминаю, что вопросы задавайте на специально выделенный аккаунт. Мы вещаем каждый день, но завтра Юрия Майорова не будет и послезавтра тоже не будет. Итак, Денис Банк, веган-финансовый советник. Денис, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, для чего сделано ограничение на холд-статусе 110 тысяч? Вот. И почему 110? Спасибо. Для, для, Спасибо социальной, 10. для социальной справедливости. То есть, потому что мы заявляем, что мы стремимся к децентрализации, а децентрализация за собой подразумевает в финансах и в генерации там, добычи новых монет социальную справедливость. Соответственно, вот даже сама идея парамайнинга это ну, как бы, такая в большей степени идея социальной справедливости. Это как безусловный базовый доход. И даже принцип работы, который мы всем всегда декларировали о призм, это имеешь монеты, каждую неделю продаешь, не покупаешь, продаешь то, что ты добыл. Если ты добыл мало, ну продай мало. Неважно, сколько это стоит. Самое главное, что ты можешь это продать. Но это как бы мы уходим в отступление. Так вот. Почему 110 тысяч монет? Это для того, чтобы ну, была возможность у пользователя э, дойти до определенного уровня множителя равного там 100 тысячам монет, немного его перешагнуть, ну и уже не идти к следующему уровню множителя, потому что там уже начинаются так называемые жирные киты, там какие-то пульщики там, и прочие вот эти вот товарищи. И для того, чтобы вот эту социальную справедливость ну, там, усилить, скажем так, то есть те, у кого меньше монет, они ну, пропорция добыча их монет, она увеличивается за счет тех преимуществ, которые они получают, имея там холст статус там, и так далее. Угу. Ясно, Юрий, спасибо большое за ответ, спасибо за вопрос. Итак, живой собственник Дмитрий, пожалуйста, подождите, вы уже задавали вопросы, давайте дадим возможность, возможность тем людям, которые еще этого не делали. Дмитрий Терещенко, активирую вам микрофон, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Дмитрий Терещенко, здравствуйте. Алло. Да, вечер, вечер добрый, здравствуйте. Юрий, у меня вот такой вопрос. У меня стоит несколько кошельков на ноде. И на одном из кошельков, на одном, они форжат, холд статусе, и на одном из кошельков форжинг блок ловит и подымает к этим, вот у меня, допустим, кошельки там ровно там по 100 тысяч я заходил, и вот на одном из кошельков подымает именно в тело. Вот вопрос, почему? То есть, в конце концов, я понимаю, что дойдет до 100. А какой, баланс, а какой баланс у кошелька? Изначально я вот на все кошельки, у меня их 10 кошельков и по 100 тысяч. И да. Вот, да. На... вот именно на одном из кошельков Поднимает в uh -huh. тело, а вот блок... Ну, значит, хор... он еще, значит, он еще не сфоржил блок. А, вот так вот, да? Ну, вы Все посмотрите. Спасибо. То есть, смотрите, как только вы блок сфоржили кошельком, это значит, что на 100 тысяч блоков вы находитесь в этом холд-статусе. Входящая транзакция, либо еще один сфорженный блок, он не не генерирует вам монеты. То есть сгенерирует монеты и сняться с этого статуса вы сможете только совершив исходящую транзакцию. Соответственно, как только вы ее совершили, у вас этот статус пропал. И вам нужно поймать снова блок, для того, чтобы опять в этот статус встать. Вот. Просто посмотрите, как у вас там блок схожен, не схожен статус. есть. Это зависит от этого. И как давно он схожен спасибо за вопрос спасибо за ответ и евгений у нас осталось юрий 4 минуты евгений говорите пожалуйста здравствуйте да уже как закономерность какая-то идет небольшая задержка евгений говорите пожалуйста мы активировали вам микрофон здравствуйте день, всем юрий добрый день у меня вопрос пожалуйста. такой я так понимаю, что если, значит, госорганы будут, как бы, наблюдать за развитием, да, нашей платежной системы и приложения, которые, ну, кошельки, скажем, приложения, которые есть в App Store или Play Market, мы сможем скачать, они это будут видеть, они смогут их ограничить, да? Вот. А если у нас стоит нода, у меня стоит да, нода, да, то ноду никак никто не видит. Правильно, я могу ее пользоваться. Нет, вы можете, да, вот ей будете пользоваться. Вы ведете бухгалтерскую книгу в сети. Там, в сеть вы вот эту можете подключаться, постоянно быть подключена. Может там раз в день подключаться к этой сети, для того, чтобы с этой сетью синхронизироваться. Никто вас не может заблокировать. Юрий, берем заключительный вопрос от человека с ником Underground. Поднимает давно руку, тянет. Underground. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Угу, извините. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слышим. Говорите, да, задавайте да. ваш вопрос. Три минуты осталось. Я хотел узнать, а вот, предположим, когда ноду установишь, это, получается, он будет добивать такие же монеты призм, получается, я их смогу потом как бы обналичивать, продавать, вытаскивать? Конечно, на биржу, вы можете пойти на биржу и продать их на бирже, как любую другую так, Такие же монеты призма, да, ничем не отличаются, я могу их на кошельке да, хранить у себя, получается. Конечно, конечно. Да, а, конечно. А чтобы вот нода майнилась, я обязательно должен иметь... Предположим, кошельки там разные, и там должны мне обязательно монеты добыть определенное количество. Ну, призм так построен, что если у вас нет монет, вы не добываете новых монет. Чем монет... больше уходит в разных кошельках монет, тем получается да. я больше буду как бы добывать этими нодами монеты, получается, еще подешевле. Да, а да, выпью? да. А. Все, Понял. А потом на сотовый телефон можно установить тоже ноду? Как бы если у вас iPhone? На, на, да. на сотовый телефон ноду установить нельзя. Достаточно такое энергонагруженное приложение. А я так должен наоборот, да, выход iPhone э, установить на ноду. Или как это? Вам нужно зайти на сайт pzm.space. Который мы, есть, который мы да, публикуем на есть... нашем анонсе, извиняюсь. Полностью вся информация на это еще. и для всех я делаю объявление. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Вы не один задали, а уже много. И приходите на следующий эфир, тоже зададите. Ребята, в нашем анонсе мы публикуем ссылку на сайт prism.space, pzm.space. Это официальный сайт криптовалюты Prism. Также мы публикуем ссылку на офици официальный телеграм-канал разработчиков криптовалюты Призм. Ну что же, ребята, наш эфир подошел к концу. Анонс на следующий эфир в, на криптоканале Хисты в ближайшее время. Юрий, большое вам спасибо за Ответы, Ребята, большое вам спасибо за вопросы, спасибо, что пришли нас послушать, приходите, мы вещаем каждый день. Единственное, что Юрия Майорова завтра-послезавтра не будет, приходите, будет тоже интересно. Всем до свидания, всем пока, всем спасибо, что пришли. Запись сейчас выложу на криптоанархистах. На, на крипто спасибо.